Привет всем друзья, с вами Гриф, сегодня будет видео про новенький дробовик из коробок удачи за кредиты МАК-7, а конкретно про его золотую версию. Как я его выбил я вам сейчас покажу, также там несколько советов которые скорее всего помогут вам понять нужен ли он вам вообще. Что же я делал перед тем как выбил из 5 коробок золотой дробовик максим 7 Все очень просто, я с друзьями играл РМ. И после слива решил немного перевести дух, немного отдохнуть, я не понимаю как, но почему-то я решил крутануть какой-нибудь новый дон, благо на счете у меня оставалось почти 800 кредитов. И до этого я купил навсегда штурмовой FN2000, как раз зная, что он мне достанется на халяву, ведь кредиты после нового года должны вернуться. Если честно золотые пушки выбиваются совершенно случайным образом и чаще всего везет именно тогда, когда ты совсем не готов и думаешь, что в очередной раз ты сольешь кредиты, так ничего не выбив. Вообще чтобы получить именно золотую пушку из коробок удачи вы должны либо слить кучу кредитов и как это чаще бывает получить ее за очень большую сумму, после чего у вас отпадет любое желание с ней играть. либо выбить ее совершенно случайно, как это сделал я. Я ни разу до этого не покупал коробки удачи с этим дробовиком, потому что знал, что у меня на складе есть не менее, а то и даже более мощные пушки, и поэтому его выбивать я точно не собирался. В тот момент я просто решил проверить свою удачу и взял 5 коробок. К такому повороту событий я точно не был готов и просто какое-то время сидел и смотрел в мониторах, охреневая из того, что произошло прямо на мои глаза. Мне еще ни разу не удавалось выбивать донат с 5 коробок, а тут выпадает золотой Максим. Если кому-то из вас удавалось выбивать донат с 5 коробок, оставляйте комменты, пишите, что же вам выпало. И если это видео вам понравилось, непременно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.